Мне очень понравились и ваш коллектив, и ваша работа. Трезвые, быстрые, шустрые ребята. Хорошо поработали. Все мы довольны вами. Дай Бог вам здоровья. Очень быстро сделали. Не ожидал просто. Такой хороший подход. Спасибо вам и вашей компании. И долгих вам лет жизни. И держите марку своих. Так хорошо, как вот на моем маленьком участке. Спасибо вам большое. До свидания.